Мухаммад Абдурахманов, брат чеченского оппозиционного блогера Тумса Абдурахманова, продолжает участвовать в процессе по делу о подготовке его убийства. Суд проходит в обстановке секретности из «за опасений за безопасность потерпевшего», поскольку к делу может быть причастен сотрудник немецкой спецслужбы. Очередное заседание суда по делу Абдурахманова прошло 21 декабря. На 22 декабря запланировано еще одно заседание, а следующие слушания пройдут уже в январе, сообщает «Кавказский узел». Со ссылкой на пресс-секретаря высшего земельного суда в Мюнхене Ларана Лафлера. Чиновник подчеркнул, что у Мухаммада Абдурахманова есть право, но не обязанность присутствовать на всех заседаниях суда. Информацию об участии Абдурахманова в судебном процессе подтвердил также правозащитник, председатель немецко-кавказского общества Экихарт Маас. Со ссылкой на адвоката по этому делу Йохану Кюнни. Сам Кюнни не ответил на запросы журналистов. Правоохранительные органы Германии предотвратили покушение на Мухаммада Абдурахманова в декабре 2020 года. В июне 2022 года в Мюнхене начался суд по этому делу. По данным прокуратуры ФРГ, главному обвиняемому, уроженцу Чечни Валиду Дадакаеву, силовиками из Чеченской республики было поручено организовать убийство Мухаммеда Абдурахманова. Немецкая волна писала, следствие полагает, что Дадакаев обратился с предложением убить брата-блогера к потенциальному киллеру Тамерлану А. Но тот рассказал о готовящемся покушении самому Абдурахманову.